Воспетая поэтами, прощальная пора, Последний отблеск лета, когда печаль светла. Пока еще тоскою не сдавлена душа, Пока еще листвою тихонечко шурша, Приходит приласкаться нежнейший ветерок, Щеки мои касаться, поглаживать висок. Такую красотую в преддверии конца и сказочным покоем сияют небеса, что в жизни сердце верит, пред темную порой нас осень обогреет улыбкой.